здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака стрелец до 18 февраля половина планет в вашем третьем доме который отвечает за мышление коммуникации а в этот период вы тратите много энергии возвращаясь мыслями в прошлое к крайне высказанным идеям чтобы удостовериться так ли вы передали информацию другим людям. Активизируются взаимоотношения с ближними родственниками. В этот период можно выявить и устранить семейные проблемы с братом или сестрой и наладить взаимоотношения. До 22 февраля неблагоприятное время для начинания новых дел. Ведь начать нечто новое можно только путем создания новых информационных связей. А поскольку в вашем символическом третьем доме ретроградный Меркурий, который в соединении с Венерой, Солнцем, Юпитером и Сатурном, то осложняется изучение новой сферы деятельности или создание собственного бизнеса. Этот процесс можно сравнить с механизмом, который происходит в мозгу человека. Когда мы изучаем новое действие или Понятия «наши нейроны» образуют новую связь, соединяясь между собой. Первая и вторая декады февраля – это хорошее время, чтобы навести порядок в своем информационном пространстве, завершить уже токсичные связи и очистить пространство для нового и перспективного. Проанализируйте свои цели и уже предпринятые шаги. Доработайте то, что считаете нужным. И отмените те задачи, которые утратили свою актуальность. Новолуние 11 февраля в вашем символическом третьем доме отразит все, что связано с информацией, знаниями, обучением с сестрами и братьями, с близким окружением и общением с ними, с транспортом. Также коснется работы с техникой, короткими путешествиями и передвижениями. Это время развития и приобретения новых навыков, а также применение их на практике. Ситуация может заставить поработать с проблемами близких родственников или соседей. Появится возможность поучиться, получить дополнительную специальность или повысить квалификацию. Деловые поездки, командировки, участие в различных обсуждениях принесут новые возможности и полезную информацию. Новолуние 11 февраля может дать вам понимание и возможности направления в, дальнейшее, в сфере развития в профессии, в личных взаимоотношениях. Может быть придется исправить некоторые детали, которые негативно влияли на вашу продуктивность в профессиональной деятельности, а также на любовную сферу. 14 февраля благоприятный день для вас, особенно если вы готовы к объективному анализу прошлого этапа во взаимоотношениях. Поговорите с супругом, романтическим партнером. Это отличный способ гармонизировать ситуацию. Если вы используете правильно потенциал новолуния 11 февраля, то завершение месяца будет благоприятным. Личные и деловые отношения значительно улучшатся. Если по вашей вине произошел конфликт с любимым человеком, то вы сами должны приложить усилия, чтобы все исправить. Если есть вопросы по личному гороскопу, интересует совместимость, перспективы в личных и деловых отношениях, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Вторая половина февраля более благоприятна. Этот период связан с необычными ситуациями и чувством юмора. Возможна активизация взаимоотношений с соседями и людьми, с которыми вы встречаетесь ежедневно. Кроме того, у вас может усилиться желание и появиться возможность укрепить контакты или улучшить взаимоотношения с родными и двоюродными братьями и сестрами, а также с родственниками со стороны супруга. Наилучшие шансы для социальных контактов и в этот период. Нужно как можно больше общаться с людьми, которых вы знаете уже давно, с которыми вы встречаетесь по работе, по решению каких-то бытовых проблем. Именно непосредственное окружение предоставляет в этот период вам полезную информацию и оказывает положительное влияние на ваше будущее. Появляется множество приятных контактов, романтические знакомства — встречи которые могут прирасти в глубокое чувство вы легко идете на контакт становитесь более привлекательными и обаятельными находите слова способные заинтересовать собеседника тронуть его душу любое общение в этот период эмоционально окрашено. у собеседника возникает ощущение душевного единения Возможны интересные знакомства по переписке встречи знакомства в дороге или начало новых любовных отношений. В третьей декаде февраля вы находите приятную для себя компанию и сможете удовлетворить свою потребность в общении с приятными вам людьми. Благоприятное время для проведения вебинаров, онлайн мероприятий, конференций. Вы становитесь особенно красноречивы, что можно использовать для рекламы. Также благоприятно будут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. В завершение месяца удачно для сдачи экзаменов или зачетов. Также для защиты дипломов и проектов, для поездок, связанных с рекламой, общественной или творческой деятельностью. 27 февраля ⁇ полнолуние в вашем символическом десятом доме. Это сфера карьеры, предназначения. Высвечивая «Десятый дом», полнолуние направит фокус внимания на все, что происходит в вашей сфере трудовой деятельности, карьере, рабочей организации. Вашему положению в обществе и репутации нужно будет уделить максимум внимания. Могут проясниться вопросы предназначения в жизни, целей, статуса. Велика вероятность получения новостей со стороны руководства. Происходят перемены в карьере.